Я могу, то есть, не учитывая, пишу слово сказать Большое спасибо. Я еще не знаю, вообще в этом обществе, в а по И с веном, и в жаре, много знакомых, которые у меня есть, связаны с этим, в жизни, Это второе. что которое, значит, испытывал я и мои ученики, когда мы вместе учились в университете вот, с 70-х до 80-х годов, а мысли были примерно такие: мы все с глубоким уважением и любовью относились к теории государства и права. Я что на фашизм можно сказать. Это меня не что это не всегда, на все эти годы. И унесу да, вот такой же пример, на потому что я уже вот, ничего не сделал, а маленько очень Мы, действительно, Студент, который которые что он внутри круглого, он сказал, чего это делать, я Вот, начинал в то, конечно, очень приятно от университета, очень приятно с еще <с> со своими преподавателями, профессорами, которых я всегда очень много уважаю. в виде отпуска в Влияние школах, влияет на, теорию, на судьбу России. Очень далеко, Всегда был врач, и оставил это не сегодня. Потому что оно поражает, даже не в конкретных законодательных архитектуре, оно поражает в философии подходит к государству. Вот это самое интересное. Очень и очень важно. И те люди, которые сегодня занимаются строительством нового российского государства, те люди, которые Юридического футболки Альтернатского оборудования прорабатывалось 10-летний строительство демократии. Это принципы, на которых собирают Владимир но при этом, при всем, цель у нас только на создание мощного, сильного государства, хорошей, слаженной власти, власти, которая, прежде всего, у нас поцелена своей деятельностью на достижение интересов народа. Но такой области, которая основывается принципу демократии, была бы сбалансированной, была бы мощной, была бы эффективной. Вот это все, это все то, что дает, что России всегда ее мысль, которая рождалась и до сих пор развивается успешно стена 54-го, где-то наша детская университета. Если уж мы заговорили о власти, то, наверное, ну, будет уместно сказать, что те процессы, которые сегодня у нас проходят, где предвыборные процессы, которые начались, вы, вы знаете, я об этом узнал вчера еще в Москве Соборная группа по пробежению вашего права с ними должность президента России. И я не планировал это сделать сейчас, но вот это же отклонки, это можно сказать, что для него это предложение, и э, буду будем участие в этот Ну и заключение, сказать следующее. После окончания университета, в 1912-1975 году мне пришлось еще закончить ни одно высшее специальное учебное заведение, это и по имени у службы, где раньше струбился в течение ночи, 20 лет, и по некоторым домикам статусом специальности. Но хотелось бы, если бы сказать, наражаясь самым благодарностью ученому совету, юридическому, хотелось бы сказать, что при всем при том, самым любимым, самым ценачным, Учебным заведением для меня всегда на всю жизнь останется юридический факультет Петербургского государственного университета.